Ой, эти ночи без сна Ой, эти ночи без сна Вижу ее часть земного душа Без оглядки Без оглядки Без оглядки в надежде соскочить Раз и навсегда Раз и навсегда Тюрьма Бело без сопола Ой, ночи без ой, ой, ой, эти ой, Эти ой, ой, ой, Если б знали вы как ой, ой, ой, ой, ой, ой, Дороги, Подмосковные вечера. Нам любые дороги. дороги чем вставать с утра. Ой, эти дни в комнатозе, ой, эти ночи без сна. Тюрьма, тело без я тюрьма. Тюрьма, тело без я тюрьма. Тюрьма, тело без я тюрьма. без сна О эти ночи без сна О эти ночи без сна Новый поворот И снова не до сна По бездорожью ломится душа Я разнесу этот сарай Ко всем чертям A